Детская книжка стала радуга радуга-дугам» серия «Большие сборники стихов» издательства Азбукварик. Эта книга сама читает популярные стихи известных детских поэтов Огни Барто, Корней Чуковского. В этой серии «Веснушки», «Какие бывают подарки», «Разноцветные котята», на шутки». Нажимай на кнопочки, слушай любимые стихи. Котенок шмыгнул у него перед носом, а котёнок. у меня живет котенок, я сама его посу, я котенка в сад зеленый. При повторном нажатии стишок перестает воспроизводиться. Яблоко я пополам разломлю. Яблоко.